Глава 6. Медитация, ах, медитация. Моя первая в Сан-Франциско школа-семинар прошла весьма успешно. Я продемонстрировал своим слушателям на их собственном опыте многое такое, что вызывало и у них самих, и у всех остальных, как минимум большое удивление. Как я уже писал ранее, половина моих слушателей по тем или иным причинам мне не заплатили за мою школу-семинар, Хотя я не просто читал им лекции, а занимался с ними еще и повышением их уровня развития. И это не только слова, как могут сказать некоторые скептики или люди, уже прошедшие в кавычках «духовные школы», в которых им тоже в кавычках «повышали эволюционный потенциал». Чаще всего для этих целей те или иные в кавычках «гуру» предлагали разные техники медитации. По поводу медитации я уже писал несколько раз, но хотелось бы обратить внимание на одну принципиальную деталь – на который я еще не останавливал свое внимание. При любом типе медитации человек тем или иным способом открывает себя. Возникает только один вопрос – чему? Обычно говорят о потоках космической энергии или жизненной силы Мидгард-Земли, или о том и другом одновременно. Во-первых, гуру, говорящие о космических или каких-либо других энергиях, очень смутно понимает то, о чем они так уверенно говорят. Все дело в том, что энергия является только свойством материи, и без последней существовать не может. Это как скорость движения, например, машины. Скорость движения машины может быть больше или меньше, в зависимости от мощности двигателя. Но скорость не существует сама по себе, отдельно от машины. Скорость – это только единица измерения перемещения автомобиля в пространстве. Аналогичная энергия – это тоже скорость только скорость качественного изменения самой материи. Материя переходит из одного качественного состояния в другое, и при этом происходит изменение самой материи, как например при горении. И чем больше изначальное состояние материи отличается от конечного состояния, тем больше перепад свойств и качеств между этими двумя состояниями материи наблюдается. Человек научился использовать эти перепады качеств материи и заставил эти перепады качеств выполнять полезную для себя любимого работу. И для удобства, опять-таки, себя любимого ввел единицу измерения. В этом нет ничего плохого. Но не следует забывать о том, что энергия – это условная единица, введенная человеком. И еще об энергии можно говорить только при необратимых процессах. Немного проясню понятие необратимых процессов. Например, берем поленье, уголь, солярку, бензин и так далее – при горении этих материальных объектов происходит образование плазмы, положительных и отрицательных ионов. После полного сгорания остается зола, сажа и так далее. И как ни старайся, остатки после полного сгорания и даже частично никогда не превратятся обратно в поление, уголь и так далее. Именно такие процессы и называются необратимыми. Именно необратимые процессы человек научился использовать в мирных и не очень целях. Таким образом, при таком раскладе ясно, что при медитации через человека проходят потоки материи. Эта материя для большинства людей невидима. В лучшем случае люди могут чувствовать эту материю. На самом деле эта невидимая для обычного глаза и современных приборов материя получила название темной материи – Dark Matter, и она составляет 90% всей материи Вселенной. Я называю эту темную материю первичными материями. И делаю это только потому, что эта самая темная материя неоднородна по своему качественному составу. Кто желает ознакомиться с понятием первичных материй, более детально могу посоветовать прочитать мои книги «Неоднородная вселенная» и «Последнее обращение к человечеству». Все это я наградил для того, чтобы стало ясно, что при любой медитации через человеческое тело, протекают потоки материи или поток первичных материй, которые имеют разные свойства и качества, разный качественный состав и пропорциональное соотношение друг относительно друга. Таким образом, при медитациях через человека протекают потоки первичных материй разного качественного состава и в разных пропорциях. Это принципиально важно для того, чтобы понять, что же все-таки происходит с человеком при медитации. А происходит следующее – Через человека начинают идти потоки темной материи, первичных материй, при этом от 70 до 90% этих потоков качественно не согласованы с человеком и его структурой сущности. А это означает одно, если человек медитирует достаточно долго и интенсивно, все его структуры оказываются забиты шлаками и в большей или меньшей степени разрушены. Так что вместо эволюционного скачка во время медитации человек получает обратное – потерю своих эволюционных наработок прошлых жизней. У кого-то может возникнуть вопрос, почему энергия Вселенной приводит к зашлакованности и эволюционным потерям. А все очень просто – первичные материи или темная материя не являются ни плохими, ни хорошими. Любая материя не может быть хорошей или плохой. Материя Вселенной может быть только совместимой или несовместимой с живой материей. Если потоки материи Вселенной качественно гармонично со структурой живой материи, в этом случае все в порядке. Но если потоки материи Вселенной качественно не согласованы со структурой живой материи, в этом случае идет зашлаковывание живой материи. Даже при полной качественной гармонии потоков материи Вселенной и живой материи, произойдет разрушение живой материи, если мощность пронизывающих потоков материи Вселенной большая. К примеру, у человека нервная система работает на слабых ионных токах, когда в результате раздражения рецепторов нервных окончаний изменяется концентрация ионов натрия и калия вдоль миелиновой оболочки отростков нейронов-аксонов. Слабые токи управляют и работой сердца. Но если пропустить через человека миллионы вольт его тело просто сгорит при этом. Удар молнии – наглядное подтверждение этому. Поэтому если мощность потоков первичных материй превышает пропускные способности живой материи, происходит разрушение последней, и при достижении некого критического уровня происходит гибель живой материи. Так что, как говорится, что в лоб, что по лбу – большой разницы нет. Конечно, у разных людей разные качества, и поэтому у одного человека от медитации разрушение будет больше, у другого от той же самой медитации меньше. Но суть от этого не меняется. И тогда возникает следующий вопрос. Почему по всему миру появились столько разных гуру, которые учат людей медитировать, обещая им духовный рост? И очень многие люди покупаются на такую ложь. Мозги людям так промыли, что почти никто не задает очевидный вопрос. Если мы в черно-белом телевизоре увеличим силу тока, то от этого он не станет цветным. В лучшем случае сгорит только телевизор, в худшем все вместе с ним. И сотни миллионов людей во всем мире медитируют разными способами, а если учесть, что молитва – это тоже разновидность медитации, то тогда таких людей становится несколько миллиардов. И медитируют люди не один год и не одно столетие. Но что же люди получили из обещанного им духовного роста, рая и так далее? Оказывается, ничего. Великие учителя Востока в принципе оказываются нечистыми на руку. И это не поклеп и не брызгание слюной от злости и зависти, как немедленно отреагируют на сказанное мною слепые фанаты великих восточных учений. Но должен их огорчить, они ошибаются. И вот почему. Гораздо позже, уже в 2006 году, судьба столкнула меня с одной женщиной, у которой был титул Махатмы. Эта Махатма встретилась по своим вопросам с одной моей ученицей – которая в разговоре с ней упомянула меня и то, что я перестраиваю мозг и создаю у человека принципиально новые возможности, способности, качества и тому подобное. Женщина Махатма очень этим заинтересовалась и попросила мою студентку передать мне ее телефоны и просьбу позвонить ей по возможности, что я и сделал. Мне раньше никогда не приходилось напрямую общаться с Махатмой, и мне было любопытно, кто же они такие есть. Мне приходилось слышать и читать довольно много о людях, достигших в Индии этого высшего духовного титула. И вот случай столкнул меня с одной из них. Я не указываю имя этой женщины, хотя оно широко известно во всем мире. Дело не в ее имени, а в том, что за всем этим стоит. Ее в первую очередь интересовала перестройка мозга и те возможности и качества, которые эта перестройка дает. Она об этом меня прямо и попросила». Но я не сказал ей ни да ни нет, а перевел все для начала в русло беседы. Я прямо спросил эту женщину Махатму о том, может ли она ответить мне на вопрос, откуда у индусов появились знания. Она мне не колеблясь ответила, что индусам духовные знания дали семь белых учителей, которые пришли с севера из-за Гималаев. Мне это было известно, но мне хотелось узнать, что знают и говорят об этом люди Махатмы. Это высшая духовная каста в Индии? и нет никого, кто стоял бы над ними. Меня удивило, что она, не раздумывая ни минуты, ответила на мой вопрос, и ее ответ был правдивым. Тогда я задал ей второй вопрос, суть которого была простая и весьма очевидна. Я спросил ее о том, будет ли человек, хорошо знающий квантовую физику, объяснять ее детям ясельного или детсадовского возраста. «Нормальный человек это делать не будет, это бесполезно». И бесполезно не потому, что дети ясельного или детсадовского возраста тупые, а потому что для того, чтобы прослушать курс квантовой физики, дети должны подрасти, закончить школу, наиболее талантливые из них должны поступить в высшие учебные заведения на радиофизические факультеты, и там на третьем или четвертом курсе обучения они будут изучать квантовую физику. Так, по крайней мере, было, когда я учился в школе и университете. Она с такой моей позицией согласилась. И тогда я ей сказал, что если она с такой позицией согласна, то из всего этого следует, что семь великих белых учителей передали индусам детям только алфавит и основы грамматики знания. Она согласилась и с этим. И тогда я задал третий вопрос. Тогда почему индусы выдают переданные им знания за свои собственные, ко всему прочему исказив в значительной степени то, что им передали? Она не стала отвечать на этот вопрос, переведя беседу в другое русло. Вернее, если бы она дала честный ответ, то тогда то, чему она посвятила себя, приобретет весьма специфический оттенок, несовместимый с понятиями высокой духовности. А если бы она солгала, то тогда о какой ее высокой духовности можно говорить в таком случае? Таким образом, ее честный и лживый ответ одинаково бросали довольно-таки мощную тень на высокую духовность учителей Востока. Я не стал настаивать на ответе, мне было и так все ясно. Я просто не знал, что сами люди, которые носят титул Махатмы, это знают, и как ни в чем не бывало, продолжают вещать как великие духовные учителя Востока. Как оказалось, это знают не только Махатмы, но и любой человек, поступивший в Институт Ведизма в Индии. Знают и продолжают вещать о том, что они носители высоких духовных знаний Индии со всеми вытекающими из этого последствиями. Они молчат и продолжают лгать доверчивым людям, в основном белой расы, потомки которой забыли о былом величии своих воистину великих предков, точнее социальные паразиты сделали все, чтобы это с людьми белой расы произошло. Вся западная цивилизация в прямом и переносном смысле этого слова падает на колени в благоговейном трепете перед великими учителями Востока, которые им лгут и к тому же знают о том, что лгут. Разве можно их после этого называть великими духовными учителями, несущими свет и высокую духовность? По-моему, нельзя. Это во-первых. А во-вторых, получив от людей белой расы азы знаний, жителей Дравидии, Древней Индии, их сильно исказили, внесли много своего понимания о квантовой физике, и все это было сделано сознательно, еще далекими предками современных индусов, да и не только ими. И вот теперь сознательно искаженные азы ведического знания активно навязываются потомкам тех, кто эти азы дал древним индусам. Потомкам тех, кого заставили силой в течение тысячелетий забыть ведическую культуру и знания своих предков. И что самое интересное во всем этом, так это то, что социальные паразиты самым активным образом помогают современным в кавычках «гуру» нести в кавычках «свет древних знаний» тему у которых это полноценное ведическое знание уничтожалось на корню вместе со всеми ее носителями. Социальные паразиты предоставили современным гуру средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты и журналы, интернет – все буквально наводнено методиками разных восточных гуру, выпускаются многие миллионы книг по разным течениям. Социальными паразитами создается престижность увлечения духовными учениями Востока – на всех уровнях общества. Так неужели социальные паразиты изменились? Нет, еще раз нет. Пропагандируя восточных гуру, они делают все, чтобы среди людей белой расы не возродилось истинное ведическое знание и средства массовой информации, ими контролируемые, делают все, чтобы дискредитировать даже само понятие ведических знаний белой расы. А там, где это у них не получается, стараются или поставить во главу своего человека или подкупом, шантажом и угрозами пытаются заставить людей, которые начали нести эти ведические знания остальным людям, делать это так, чтобы все дискредитировать или исказить. И все это происходит одновременно. Великие учителя Востока социальными паразитами поддерживаются на всех уровнях, а те люди белой расы, которые пытаются возродить истинное ведическое представление теми же самыми социальными паразитами – со всеми возможными способами и средствами. Не наводит ли такое положение вещей на определенные мысли, точнее выводы? Для любого самостоятельно мыслящего человека все предельно ясно и прозрачно. Аналогичная ситуация и в науке. Чтобы скрыть истину о том, что русский язык является основой всех языков людей белой расы, и не только, в кавычках ученые ввели понятие индоевропейских языков. И тогда получается, что все современные языки белой расы произошли из санскрита, другими словами, вышли из Древней Индии, как вышли из Древней Индии все племена белой расы. Полнейший абсурд, который никто не хочет замечать. А тех, кто замечает, остальные объявляют или сумасшедшими, или лжиучеными. А ведь нет никаких следов того, что племена белой расы жили на территории Индии. Археологические раскопки не обнаруживают никаких следов, массового проживания племен белой расы на территории Индии. На территории Индии никогда не проживал и не проживает народ, для которого санскрит был родным языком. Даже тысячу лет назад санскрит в Индии был доступен только высшей элите – касте брахманов, и только в 20 веке в самой Индии санскрит стал доступен для изучения людьми других каст. Но все это время санскрит в Индии был мертвым языком, и все это делается для того, чтобы скрыть факт того, что Санскрит попал в Древнюю Индию во время двух арийских походов в Дравидию. Первый поход начался из Беловодия, Западной Сибири, в лето 2817 от сотворения мира в Звездном Храме, или в 2692 году до нашей эры, а вернулись из него назад в лето 2893 от сотворения мира в Звездном Храме или в 2616 году до нашей эры. Во время второго похода в Дравидию в лето 3503 от сотворения мира в Звездном Храме, 2006 год до нашей эры хан Уман, верховный жрец светлого культа богини Тары, был назначен духовным советником царя лесных людей – Дравидов. И именно после второго похода часть арийцев осталась на землях Дравидии, Древней Индии. И именно их потомки вошли в касты брахманов – священнослужителей, и кшатриев – воинов. Тысячи лет оставшиеся в Древней Индии арийские войны сохраняли чистоту своей веры, но чтобы избежать вырождения, они были вынуждены смешаться с местным населением. Но смешение носило ограниченный характер в силу созданной ими же жесткой кассовой системы и именно по этой причине в современной Индии только представители этих каст имеют очень светлую кожу, почти белую. Именно среди людей этих каст можно еще встретить людей с голубыми или зелеными глазами. Именно по этой причине и именно люди из этих двух каст, правда в основном касты брахманов, изучают и знают санскрит, который есть, который есть замороженный во времени на несколько тысяч лет русский язык. Никогда исхода индоевропейских племен из Древней Индии Дравидии никогда не было. Социальные паразиты все исказили. Просто после первого арийского похода в Дравидию вернулись на родину в Беловодье уже потомки ушедших в поход, так как возвращение произошло через 76 лет после начала похода. Так что ушли в поход одни люди, а пришли обратно их дети и внуки. Поэтому во время второго арийского похода в Дравидию пришедшие славяно-арии после изгнания с территории Древней Индии жриц Калима оставили часть пришедших в Дравидии, а большая часть участвовавших в этом походе не стали возвращаться назад в Беловодье, а пошли на запад и юго-запад от Древней Индии и обосновались в Междуречье и в дальнейшем создали несколько новых славяно-арийских государств, покорив местные племена наиболее известным из которых в дальнейшем стала Персидская империя. Именно этот факт социальные паразиты и используют, чтобы обосновать свою сказку об индоевропейских языках и племенах, ушедших из Древней Индии. Все это делается для того, чтобы увести в сторону от истины. Основой всех языков людей белой расы был язык русов. Ох уж как не хочется социальным паразитам допустить, чтобы эта информация стала достоянием гласности. Но не только социальным паразитам, великие учителя вед, приезжая в Россию, удивляются, когда слышат живой русский язык, особенно Северный Говор. Они с восторгом говорят, что счастливо услышать живой санскрит, подтверждая тем самым, что русский язык и есть санскрит. Но самое интересное в том, что испытав несказанное наслаждение от звуков живого санскрита, эти мудрецы Востока очень быстро забывают об этом и продолжают вещать всему миру о своей великой ведической культуре и о своем древнем проязыке санскрите. Как ни крутя, а все перечисленное мною, ну никак не тянет на действия носителей и проводников света. Ложь неосознанная, основанная на незнании, недоразумение, а ложь сознательное преступление. Так что возникает только один вопрос – кому служат и на чью мельницу льют воду эти великие учителя Востока, и куда ведут многие миллионы слепых людей, которые уверовали им? И еще один аспект – великие учителя обещают своим последователям достижение невероятных возможностей, и в чем же они видят эти невероятные возможности? А видят они их возможности выхода, как они говорят, астрального тела из физического, и возможности астральных путешествий. И если посчастливится, то и достижение состояния нирваны или абсолюта, и о слиянии человека в этом экстазе. Но ни один из этих великих учителей не говорит о том, что такое состояние нирваны, что такое нирвана, и что происходит с человеком, когда он растворяется в этом состоянии. Никто ничего не объясняет, кроме описания погружения в состояние блаженства. Когда я слышу или читаю об этом на ум, приходят результаты одного эксперимента с крысами. Крысе вживили в центр удовольствия электрод и подключали этот электрод к цепи замыкания, который происходило нажатием на пластину. Когда нажимали на эту пластину, крыса испытывала наслаждение. Сообразительная крыса после этого стала сама нажимать на пластину и непрерывно ее нажимала до тех пор, пока не упала мертвой. Единственным утешением для крысы послужило то, что она умерла в состоянии наслаждения. Вот такие параллели приходят на ум, когда слышишь или читаешь о высших достижениях. И эти параллели не случайны, так как одно отражает суть другого. Так что спешите, спешите к совершенству. Там вас ждет и физическая, и духовная смерть. Но смерть сладкая. А что касается астральных путешествий и выхода из физического тела, то это еще даясельный уровень, а не высшее умение, И то далеко не каждый последователь достигает этого состояния, и при всем при этом польза от этих созерцательных астральных путешествий близка к нулю. А способы, которые предлагаются исследователям этих учений, крайне опасны и в конечном итоге приводят к разрушению сущности человека. Вот такие вот орехи получают ищущие духовного совершенства. А между тем, сотни миллионов людей по всему миру медитируют по разным методикам того или иного очередного великого гуру и все ждут и все ждут просветления и духовного роста, а оно все не наступает и не наступает. И возникает ситуация, как с мотыльками, летящими на свет. Люди вместо того, чтобы получить обещанное, постепенно сгорают в ложном свете, предлагаемом этими гуру, отдавая во время медитации паразитическим системам стоящим за этими гуру, единственное ценное, что у них есть – свою жизненную силу. Отдают именно то, что им нужно для того, чтобы действительно духовно расти, без чего и духовный рост, и даже просто творчество невозможны. Подобная циничность у таких великих гуру уже доходит до открытого издевательства над слепыми, ищущими духовности и просветления. Великая мамочка Сахаджа-йоги Шриматаджа Нирмалы-деви Открытым текстом заявляет своим последователям, что если человек во время медитации в честь нее великой почувствовал холодок вдоль позвоночника, он спасен, все его проблемы, болезни исчезают, больше человеку ничего не надо делать и так далее и тому подобное. И это не очередной поклеп на великую женщину, а то, что она сама пишет в своей автобиографической книге «Метасовременная эпоха». Мне эту книгу прислала в Сан-Франциско Надежда Яковлевна Аншукова в начале 2006 года с просьбой дать свое мнение по поводу того, что написано в этой книге. Ее и других людей интересовало мое мнение по поводу Сахаджи-йоги. Я могу получить представление о чем-то посредством своей системы сканирования и анализа полученной информации. Но я предпочитаю давать свои оценки не на основании своего собственного сканирования, а на основании сведения о ком-то или о чем-то, желательно исходящих от самого человека непосредственно, поскольку мнения других людей, как положительные, так и отрицательные, отражают их собственное мнение, но не мнение и понимание того, о ком они говорят или пишут. Поэтому книга Шримата Джиммермала Деви «Метасовременная эпоха» идеальна в этом отношении, это автобиография. Суждения и постановления в этой книге не искажены другими лицами – а отражают миропонимание автора и его собственные суждения. Когда я начал читать эту книгу, я был удивлен полнейшим непониманием автором этой книги того, о чем она говорит и пишет. Создалось впечатление, что книгу написал совсем безграмотный человек на уровне домохозяйки. Домохозяйкой может быть и образованная женщина, но книга написана именно на уровне домохозяйки. И в этом не было бы ничего плохого, если бы эта женщина не добавила в это изложение свое понимание духовности и самореализации. Меня удивило до изумления ее описание пробуждения ее кундалини. Она красочно описывает закат солнца на берегу Индийского океана, и то, как она увидела, как оранжево-красный шар энергии поднялся из области копчика вдоль ее позвоночника и взорвался у нее в голове. И этот эпизод послужил для нее основанием заявить о своей самореализации и о том, что она достигла высшего понимания. И что самое любопытное, что теперь она может учить других этому же. Когда читаешь такие вот размышления высшего полета, то удивляешься тому, что человек, написавший подобное, не понимает даже на элементарном уровне того, что с ним произошло. А ведь она родилась и воспитывалась в Индии в семье из рода Махарадж, королей, и должна знать такие элементарные вещи, но она не знает их. Сделаю некоторые пояснения. Красный цвет энергетики говорит о стрессовом состоянии человека, о том, что данный человек находится на грани психического истощения. А оранжевый цвет говорит о сексуальной энергетике и большом ее скоплении, что все это означает, надеюсь, комментариев не требует. И то, что по ее же собственным словам поднявшийся по позвоночнику красно-оранжевый шар энергии полыхнул пламенем в ее голове, говорит о многом, по крайней мере для меня. Просто из уважения к женщине не хочется давать прямое понимание произошедшего с ней и что это значит на самом деле. Но даже если принять ее объяснение этого факта, то хотелось бы пояснить, что на самом деле означает выброс энергии из кундалини, согласно понятиям высших йогов Индии. Они используют методику пробуждения кундалини как способ вывода своей сущности из физического тела для возможности так называемого астрального выхода. Грамотно управляемый выброс энергии кундалини просто вышибает сущность из тела человека, и при этом очень важно, чтобы при таком выбросе энергии не было разрушения структуры мозга, контролирующей возвращение сущности в физическое тело. Именно поэтому первый опыт пробуждения кундалини обычно происходит при присутствии уже опытного в таких делах учителя, который в случае необходимости направляет в нужное русло выброс энергии кундалини. И даже при таких мерах предосторожности нередко случается, что выбитая из своего физического тела сущность не может вернуться в свое собственное тело, и человек впадает в кому или умирает сразу. Так или иначе, выброс энергии кундалини – это только инструмент, используемый для выхода из физического тела. Но само по себе это явление не означает достижение духовного совершенства. При выбросе энергии кундалини в голову человек испытывает эйфорию, экстаз, в силу того, что происходит насильственное открытие структур мозга на других уровнях при искусственном насильственном выходе из физического тела и возникает насыщение мозга человека потоками с этих уровней. Но это никоим образом не связано с духовным развитием и тем более с совершенством. Это просто механизм, способ достижения состояния, при котором сущность оказывается вне своего тела. Если эйфорию при вышибании сущности из собственного физического тела считать высшим духовным проявлением, то тогда все наркоманы – люди высокодуховные, ибо они испытывают похожую эйфорию – когда принимают наркотики. Результат один, только методы разные. К тому же существует множество других способов выхода из своего собственного тела не столь дикими способами, как выброс жизненной силы из кундалини. Так что, учитывая все это, то, что произошло с нашей домохозяйкой, кстати, она сама себя так и кличет, есть не что иное, как спонтанный, самопроизвольный выброс жизненной силы из кундалини. И именно поэтому она пишет, что ее голова полыхнула пламенем при ударе красно-оранжевого шара в мозг, и одной из основных причин этого был сильнейший и продолжительный нервный стресс, который она испытывала в то время. Так что она совершенно неправильно интерпретировала произошедшее с нею в результате этого спонтанного выброса энергии кундалини, который уж совершенно никакого отношения не имеет к духовному совершенству. Выброс энергии кундалини никак не может быть интерпретирован как достижение духовного совершенства. И тем более спонтанный выброс энергии кундалини не приводит к самореализации, как об этом заявляет большая мамочка. И не только других, кто почувствует ветерок, но и ее самой в том числе. Любое развитие происходит только через осознанное действие человека, при понимании полной ответственности за каждое свое действие, каждый поступок. Еще меня удивила ее пассивная жизненная позиция невмешательства, примеры которого она приводит сама. И это вещает человек, достигший духовного совершенства. Она описывает, как наблюдала весьма нелицеприятную ситуацию в пригородном поезде Лондона, если мне не изменяет память. Но и это еще не все. Поражает лицемерие самой книги Шриматаджи Нермала Деви пишет, как ее возмущает, что те или иные гуру берут деньги за свое обучение – и вещает, что Сахаджи Йог денег не берет. Но Сахаджи Йог делает подарки, чтобы осчастливить другого человека, в первую очередь ее саму. Она приводит душещепительный пример того, что Сахаджи Йог со своим другом зашел в один магазин, где его друг увидел одну вещь, которая ему понравилась. У него не было достаточно денег, и он попросил продавца придержать эту вещь для него, пока он не соберет нужную сумму. Сахаджи Йог вернулся позже в этот магазин и купил эту вещь, которую потом подарил этому другу и был счастлив от этого. Но Сахаджи Йог для этого должен был иметь эти деньги, заработать их, иначе он бы не смог купить эту вещь. Но в этом еще и скрытый на уровне подсознания толчок последователю Сахаджи Йоги. Сахаджи Йог должен стремиться доставить радость своим ближним через подарки. А кто самый близкий и дорогой человек для Сахаджи Йога? Конечно же, сама большая мамочка – ведь не случайно любое собрание последователей Сахаджа-йоги начинается с часовых восхвалений самой мамочки, и в результате этого у нее десятки замков и дворцов по всему миру, сотни шикарных машин, драгоценностей, множество других ценнейших подарков и, конечно же, тонны денег, которые ее последователи пачками бросают вовремя подставленные жертвенники». И что еще при этом любопытно, так это то, что ни она, ни ее помощники в этом святом деле не платят налогов. Зато налоги на подарки платят дарящие. К примеру, в США стоимость подарков не исключается из суммы налогов. Точнее, человек может после уплаты всех налогов подарить только 10 тысяч долларов в год не более, чем одному человеку. Это если говорить о денежном подарке. А если подарок покупается, то разрешается списать с налогов только 50 долларов – вне зависимости от стоимости подарка. А это значит, что человек, дарящий подарок, не только тратится на сам подарок великой мамочке, но и платит 55% от стоимости подарка в казну. Представьте себе, во сколько обойдется дорогой подарок дарящему своей любимой мамочке, особенно когда он дарит дворец или что-нибудь ценное. Но дарящего должно радовать то, что он осчастливил подарком свою горячо любимую мамочку. Можно еще долго продолжать приводить примеры того, какие высокодуховные откровения написаны в этой книге. Хотелось бы привести еще одно, перед тем, как поставить большую точку в вопросе о Сахаджи-йоге. В этой книге она пишет, что власть в мире должна перейти в руки Сахаджи-йог, так как они уже самореализовались и выпали из колеса реинкарнации. А перед этим она довольно основательно убеждала читателя в том, что Сахаджи Йог, получив самореализацию, не должен делать ничего, и если будет что-нибудь делать, то его действия будут тут же нейтрализовываться, так как он свободен от кармы и значит ничего не должен делать. По ее утверждению, любое действие человека – это отработка его кармы. Правда, при этом мамочка совсем не поясняет, что такое есть карма, а чуть позже говорит, что только Сахаджи Йоги должны править миром. Неплохой вы, Крутас, ничего не скажешь. Ведь управление миром требует огромного количества действий, и при притом каждодневных, и ответственности за эти действия. Но такое противоречие ничуть ее не смущает, это ведь власть над миром. Свободные от кармы Сахаджа-йоги почему-то могут управлять миром. А как же ее же утверждение о том, что после самореализации Сахаджа-йог не должен ничего делать, в том числе и она сама. Но она почему-то разъезжает по всему миру, проводит встречи, встречается с людьми, дает советы, даже выбирает невесты и женихов своим последователям и, главное, принимает непрерывное восхваление самой себя и принимает подарки, которыми потом с большой радостью пользуются, особенно если это замок или дворец. И это не клевета на удивительного человека, а ее собственные мысли, ею же и записанные. Меня только удивляет, как люди, читавшие эту книгу, не видят очевидного – но зато меня не удивляет, почему социальные паразиты так активно ее рекламируют и восхваляют ее по всему миру. Даже это должно быть предупреждением для всех ее последователей, ибо социальные паразиты безжалостно уничтожают все и всех, если только кто-то или что-то может им повредить. И еще один момент, не касающийся напрямую затронутой темы. В своей книге Шриматаджи Нирмалы Деви приводят стихи одного древнеиндийского поэта, и сетуют на то, что мало кто даже в те времена, более тысячи лет тому назад, мог насладиться красотой этих стихов, потому что автор писал свои стихи на санскрите, или, проще говоря, на русском языке. А это означает, что и тысячу лет тому назад на территории Древней Индии не было ни одного народа, который бы говорил на санскрите, и не могло быть, потому что этот народ никогда не жил в Древней Индии, а жил в Великой Асии, ныне известной как Россия. Только потомки оставшихся после второго похода Ария в Дровидию хранили его как память о своих предках русичах. Таким образом, благодаря вопросу Надежды Яковлевны Аншуковой, мне попала в руки книга, в которой показана не только искаженность миропонимания тех же самых индусов, но которая дала возможность увидеть, что скрывается за масками великих учителей Востока – невежество. И вскрывают свое невежество сами великие учителя». Невольно вспоминается эпизод из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», когда один из героев спрашивает другого о том, что он обещал ему сделать, если встретиться с ним вновь. Тот отвечает ему «Не надо, я сам» и ломает себе вторую ногу. Так и в этой ситуации сами великие учителя разоблачают свое невежество в своих биографиях. Саморазоблачение невежества великих гуру – лучший способ снятия с них масок, и хотя некоторые учителя Востока действительно пытались найти истину, свет, но опирались они при этом на изначально искаженные позиции, к сожалению для них по-другому и не могло быть, потому что когда маленькие дети не хотят вырастать из коротких штанишек и вместо этого начинают пересказывать квантовую физику на своем уровне, внося ко всему прочему свое собственное понимание, ничего хорошего из этого не получится. Так что не спешите, люди падать ниц перед великими учителями с Востока, а лучше загляните поглубже в самих себя, разбудите спящую генетическую память, и вы поймете, что не там ищете. Вспомните и поймете, что именно ваши предки передавали и древним индусам, и китайцам, и египтянам, и индейцам Мая, ацтекам, инкам, те крупицы истины, которые у них сохранились и в дальнейшем были ими искажены до такой степени, что потеряли даже те искорки света, которые в них были изначально, сохранив только внешнюю оболочку. А поняв это, не становитесь на колени и часами не воспевайте диферамбы домохозяйки, только потому, что она сама посчитала, что достигла духовного совершенства, только потому, что красно-оранжевый шар жизненной силы из кундалини полыхнул пламенем в ее голове. Но почему же все-таки люди стоят на коленях, почему часами восхваляют свою мамочку? Одна из основных причин еще и в том, что она обещает людям избавление от болезней, финансовых проблем и так далее. А для этого нужно только восхвалять ее и почувствовать холодок. Если человек почувствовал холодок, все эти проблемы должны исчезнуть, но проблемы не исчезают, и человек продолжает еще усерднее восхвалять великую мамочку, дарит ей последние деньги, старается почувствовать правильный холодок, а проблемы как были, так и остались. Точнее проблемы стали еще серьезнее и многочисленнее, потому что проблемы могут исчезнуть только тогда, когда человек действует, активно борется со своими проблемами, а не ждет, чтобы они исчезли сами по себе, несмотря на то, что этого очень хочется. Видно, забыли люди или не видели мультфильм Вовка в тридевятом государстве, в котором главный герой, попав в сказку, вызвал себе двоих из ларца одинаковых с лица и стал у них заказывать себе пирожное, мороженое и так далее, ожидая, что эти двое злорца ему все это и дадут, сделав все за него. Но двое злорца съели все за него, и он тогда еще их спросил, «А вы что, и есть за меня будете?» На что ему двое злорца ответили, «Ага». Чем же последователи Сахаджи Йоги отличаются от героя мультфильма? Да ничем. У них получается, как в этом мультфильме – за них сладко ест и спит великая мамочка и ближайшее ее окружение. А они только и ждут, когда произойдет то, что им обещано, а обещанное все не наступает и не наступает. А так хочется. Но, как говорится, хотеть не вредно, но недостаточно. Действовать нужно своим трудом и потом решать возникшие проблемы, бороться с несправедливостью и бороться активно. Все-таки социальным паразитам удалось добиться многого посредством созданного ими социального оружия. Созданное и распространенное ими среди людей религии, основанное на принципах иудейской, в первую очередь выкосили в прямом и переносном смысле этого слова сильных людей, носителей альфа-генетики, а остальным навязали пассивность, суть которой состоит в том, что человек должен безропотно принимать рабскую долю, и тогда, после смерти, Господь Бог их наградит райской жизнью. Так что социальное оружие паразитов сделало свое черное дело – Многие люди стали носителями его последствий. Социальное оружие привело к появлению социальных болезней, несущих в себе социальное осложнения разной тяжести и с разным уровнем последствий. И одним таким тяжелым социальным осложнением является социальная и индивидуальная пассивность. Людям внушили, и они приняли положение, что им самим ничего не надо делать, а только ждать благодати свыше, от Господа Бога или от кого-нибудь другого. Не суть важно, а важно только то, что нужно быть только готовым принять благодать в готовом виде. И не важно, что принять – райскую жизнь или самореализацию. Важно то, что кто-то или что-то сделает это для тебя, а тебе важно только быть терпеливым и с благодарностью принять этот дар. И восхваляют люди часами или Господа Бога, клянясь Ему в своей арабской преданности и покорности судьбе. Только бы получить в награду хотя бы после смерти вечную райскую жизнь. Или очередного великого гуру, чтобы достичь самореализации посредством холодка вдоль позвоночника. Так что очень многие люди, человеки и сами приобрели некоторые черты социальных паразитов, можно сказать, заразились паразитизмом от них, так как убеждены, что кто-то и что-то просто обязан им все дать. Вот посмотри, мы такие розовые и пушистые, мы такие хорошие, делали все, что ты от нас требовал, а теперь дай нам то, что обещал. А вот обещанного придется подождать, одним приходится ждать до самой смерти, чтобы получить в награду райскую жизнь, но в кавычках получившие райскую жизнь уже не вернутся и не расскажут об этом, потому что для этого, к примеру, в христианстве придуман очень ловкий ход. На Вселенском соборе в 1082 году была осуждена идея реинкарнации, которую отражал в своих трудах богослов Иоанн Итала, учение которого и его самого этот собор предал анафеме. О христианстве я уже писал несколько ранее и на фактах доказал, что тот, кого называли Иисусом Христом, настоящий имя Радомир, был распят в Константинополе и Иерусалиме 16 февраля 1086 года. Напомню, что имя этого человека Радомир означает в самом прямом смысле этого слова радость мира или несущая радость миру. А слово радость изначально это слово писалось как радость, означало данная ра или свет ра. То, что служители так называемой греческой религии культа Дионисия в 1082 году нашей эры, полностью исключили из своей доктрины идею реинкарнации, практически в то же самое время, когда Радомир пытался спасти погибших овец дома Израилева, далеко не случайно. Не случайно и то, что против его учения, основанного и на понятиях реинкарнации, продолженного Марией Магдалиной на юге Франции после его ухода, папы Иннокентием III были организованы так называемые Альвигойские крестовые походы с 1209 по 1229 годы нашей эры. За неполные 20 лет крестоносцы вырезали под корень всех, вплоть до младенцев, последователей истинного учения Радомира Христа. Возникает вопрос, почему только в 1082 году очередной Вселенский собор предал анафеме само понятие перевоплощения душ? Почему не делали этого раньше? Причин этому несколько. Одна из основных заключается в том, что культы Азириса Дионисия насаждались людям ведического миропонимания, для которых само это явление перевоплощения душ было очевидным и предельно понятным. И у социальных паразитов, стоящих за этими культами, не было даже шанса произвести резкую подмену солнечного ведического мировосприятия на культ мертвых, лунный культ поэтому они постепенно вытесняли из ведического миропонимания в кавычках «ненужные понятия», мешающие им создать идеальное социальное оружие. Это во-первых. А во-вторых, конец XI века – время активных действий Редомира Христа, и первосвященникам нужно было не допустить в своих рядах раскола по этому поводу, так как остатки ведических представлений в культе Дионисия могли сработать на генетическом уровне у верующих, и последние могли в результате этого вернуться к физическим представлениям, которые пропагандировал Радомир. После того, как им удалось остановить Радомира, они через сто лет, подождав пока вымрут все очевидцы реальных событий, огнем и мечом обрушились на его последователей. И даже в начале 13 века многие кардиналы не хотели идти против его истинного учения. Почему же для первосвященников само понятие перевоплощения душ было опасным? Казалось бы, ну и что в этом такого? Существует ли в реальности перевоплощение душ или нет? Вроде бы от этого и не тепло, и не холодно. Но это только при первом рассмотрении. На самом деле, понятие перевоплощения душ смертельно опасно для так называемого христианства. Все дело в том, что основная доктрина христианства базируется на понятии, что человек должен безропотно принимать все приготовленное ему Господом Богом, как наказание за грехи или как испытание твердости веры. Если человек все это смиренно примет, тогда его после смерти ждет вечная райская жизнь. Главным условием попадания человека в рай является принятие всего безропота, какие бы испытания или наказания Господь Бог бы не послал человеку, и тогда его ждет вечная райская жизнь. Терпи рабскую жизнь, унижение, оскорбления, смиренно смотри на то, как у тебя забирают последнее, как издеваются над твоими близкими и дорогими тебе людьми, как насилуют твою жену, дочерей. Все это или наказание за твои грехи, или испытание твоей веры в Господа Бога. Согласно христианству, если человек здоров, счастлив и богат, это означает, что его оставил Господь Бог, не любит его. А вот если человек болен, беден и несчастный – то тогда Господь одарил его своей любовью. Главное, что внушается человеку, что он все это должен принять и еще благодарить Всевышнего за его любовь. И тогда, и только тогда ему обеспечена бесплатная путевка в рай, в вечную жизнь. А если перевоплощение душа реально, то тогда эта приманка не сработает. Человек станет задавать ненужные вопросы о том, кем он может стать в следующей жизни, если перенесет страдания и испытания в этой да и зачем ему все это переносить, если он вновь воплотится и вновь будет страдать и мучиться? И еще будет вопрос о том, что будет с теми, от кого он принимал мучения и страдания. Означают ли страдания в этой жизни, что в следующий раз он родится богатым и счастливым и тому подобное? Эти и множество других неправильных вопросов могут задать люди, если будут знать о том, что души умерших воплощаются вновь, и большинство из них продолжают страдать и мучиться в новых воплощениях, так же, как страдали и мучились в прошлых. Что так будет продолжаться до тех пор, пока социальные паразиты убаюкивают их обещанием того, что никогда не будет, только для того, чтобы глупые гои оставались рабами и обеспечивали им сытную и беспечную жизнь, и при этом еще были счастливы в ожидании смерти, в которой им обещают избавление. Даже тот факт, что христианство обещает вечную райскую жизнь человеку после его смерти – Говорит о том, что это лунный культ, культ смерти. А для тех, для кого такая перспектива не очень привлекательна, социальные паразиты предлагают другой вариант счастья и благоденствия. Такие вот варианты, как сахаджа-йога, достаточно только восхвалять великую мамочку и почувствовать при этом холодок, и все, все проблемы, болезни, невзгоды исчезнут сами по себе, верящие в возможность этого получают все. Только не забывай молиться и восхвалять мамочку, и она тебе подарит самореализацию и освобождение от кармического колеса. Только не забывай освобождать свои карманы от ненужных уже тебе денег, они тебе уже больше не понадобятся, зато твоей великой мамочке они очень пригодятся при строительстве очередного дворца. И не забывай при этом доставлять себе радость очередным дорогим подарком все той же великой мамочке, и тогда тебе полная самореализация обеспечена». И идут люди толпами в церковь, несут туда свои последние денежки, и рабски просят Господа Бога о спасении, исцелении и о вечной райской жизни. Только не читают эти люди святых книг, в которых сказано, что все гои обречены на рабскую долю, а богатство их, их стран, все это имя отдается своим любимым иудеям, и что только для них сердечных и его свет, а для всех остальных он тьма и хаос. Так же, как не читают слепые фанатики и таких книг, как «Метасовременная эпоха», в которой тоже все написано открытым текстом, и не хотят видеть, что болезни никуда не исчезают, проблем становится только больше, деньги с неба сыпаться не начинают и тому подобное. Постойте, вру грешный, деньги с неба сыплются непрекращающимся потоком, но только, но только на голову великой мамочки, ее подручных и им подобным. Неужели все забыли сказку про Буратина, которого убеждали закопать его три золотых монеты на поле чудес в стране дураков, чтобы из них на рассвете выросло дерево, на котором созреет множество монеток, на которую он сможет купить много курточек для горячо любимого папы Карла и много чего другого. Вроде все эту и другие сказки знают, а когда им предлагают такой же вариант, только поданный под хорошим соусом, бегут на свое поле чудес и спешат закопать свои золотые монетки. Потому что верят, что из их золотых монеток обязательно вырастет великое множество новых золотых монеток, молодильных яблок, райских яблочек на древе познания, которые откроют все тайны мироздания и так далее и тому подобное. И не нужно бороться с несправедливостью, и не надо трудиться в поте лица, добиваясь просветления знаниям, не надо бороться с самим собой, по капле выдавливая из себя раба, так как обязательно прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно подарят 500 эскимо. Уж очень глубоко засела в мозгах людей зараза халявы, когда необходимо только минимальное напряжение собственных сил, и то напряжение рабски умоляющего на коленях осчастливить. И никто не задается вопросом, а чем он таким заслужил просимое – можно до смерти молиться Господу Богу о том, чтобы в пустыне появилась вода и спасла от смерти, вода не появится. А если человек воспользуется знаниями и не поленится потрудиться и выкопает колодец в правильном месте, даже в пустыне человек найдет воду и спасет и себя и многих других от смерти от обезвоживания. Только сам человек своим трудом, своей силой воли и борьбой против несправедливости сможет решить свои проблемы и помочь другим. Только так и не иначе. На Руси есть поговорка «Вольному воля, спасенному рай». Многие используют ее, даже не вникая в ее суть, а суть этой поговорки предельно точна и показательна. Свободный человек – сам хозяин своей судьбы ее творец, а рабу в душе остается смиренно ждать смерти, чтобы получить вечную райскую жизнь. Но что самое интересное, обещающий другим райскую жизнь после смерти – Сами почему-то предпочитают эту самую райскую жизнь здесь, на грешной земле. Странное противоречие, не правда ли? Осложнения от социальной болезни в современном мире мало кто избежал. Видно, бациллы паразитизма проникли везде. Они в воздухе, в воде, в земле. В том, что это реально, я убедился на собственном опыте. На примере своих студентов, как в СССР, так и в благополучной Америке. Приходит к тебе человек и говорит, что он всю жизнь мечтал обрести знания и возможности, и что он готов, получив их, служить человечеству. Конечно, не все так говорят, но суть слов именно такова. И вот перестраиваешь мозг, развиваешь сущность этих людей на многие миллионы лет вперед, даешь им новые свойства и качества, разжевываешь основательно, как всем этим пользоваться, когда, зачем и почему, объясняешь ответственность за каждое действие, все правила действий. Я объясняю, что теперь нужно только действовать. Но почему-то практически никто из учеников не начинает работать с людьми, как это необходимо, чтобы приобрести необходимый опыт, а сразу все хотят поворачивать Вселенную. Зачем пахать, если есть все, что нужно? Правда, я уже после первых своих опытов сразу предупреждаю, что созданное мною у них не будет действовать до тех пор, пока они не приобретут необходимого опыта и понимания. А если что-то делают неправильно, созданное мною не действует, а при повторении подобного два 3 раза сворачивается и исчезает. И при этом поясняю, что для того, чтобы эффективно работать в космосе, необходимо начинать с малого, потому что принципы действия везде одинаковы, отличаются только масштабы. Так что научившись правильно действовать, к примеру, при лечении язвенной болезни, приобретается опыт действий на уровне Вселенной, и даже поясняю почему. Во-первых, потому что необходимо научиться получать достоверную информацию. Во-вторых, потому что необходимо научиться правильно эту информацию обрабатывать. В-третьих, необходимо научиться правильно делать выводы. в четвертых необходимо научиться правильно подбирать свойства и качества, необходимые для решения поставленной задачи. В-пятых, необходимо добиться, чтобы сделанное осталось стабильным и устойчивым. Так что работая с язвой 12-перстной или желудка, человек довольно быстро и эффективно может отработать эффективную обратную связь своей деятельности, так как в большинстве случаев хроническая язвенная болезнь бесследно исчезает за две недели, и при этом приобретается оперативный опыт действий. Освоив и отработав все основные элементы на язвенной болезни или подобных относительно небольших патологиях, можно переходить на более и более сложные – постепенно приобретая опыт управления потоками материй, получения реальной информации, правильной ее обработки и так далее. И только после достижения определенного уровня мастерства постепенно переходить на решение более серьезных задач и более масштабных. И опять-таки, выводя свое мастерство, а главное понимание на принципиально новый уровень, без которого невозможно двигаться вперед. Меня всегда удивляло, как люди в принципиально новых условиях проецируют привычные для себя представления. Это делают и фантасты в том числе. К примеру, в одной книге автора Головачёва говорится о мече Святогора, лезвие которого имело способность преобразовывать пространство, разворачиваясь и сворачиваясь. Это прекрасный пример того, что человек распространяет чисто земные представления на принципиально новые явления. И этот автор не единственный в этом – так же, как и многие другие, имея некоторые возможности и способности от рождения, начинают проецировать свое земное понимание, когда тем или иным способом прорвутся на другой уровень реальности, и начинают создавать в другой реальности волшебные мечи и лазерные пистолеты. И все это космическое оружие блуждает из книжки в книжку от одного контактера или ясновидящего к другому, и при этом проецируют свои заблуждения о том, что на других более высоких уровнях существуют только светлые существа, и начинают получать от высшего разума сакральную информацию и носятся с ней как списанной торбой, не понимая, что цена этой информации грош, а высшему разуму только этого и надо, сольют дезу в перемешку с правдивой информацией о реальных земных событиях и посмеиваются над наивными желторотиками. Под влиянием восточных учений у многих увлекающихся эзотерикой сложилось совершенно ложное понимание. Принято считать, что высшие земные уровни населены высокодуховными существами, так как при наличии полных семи тел любое разумное существо достигает высшего уровня развития, входит в состояние нирваны и сливается с абсолютом, а это означает, что все сидящие чуть-чуть ниже априори высокие духовные существа, все такие мягкие пушистые, и это заблуждение только на руку этим в кавычках высокоразвитым существам. Главное, великие индусы принимают завершение нулевого планетарного уровня развития за конечную точку развития, только потому, что используя недопонятые знания, переданные им белыми учителями на уровне ясельной группы, уперлись при своем развитии в одну точку, дальше которой они так и не смогли пройти, и объявили они эту точку собственной ограниченности высшей точкой духовного развития, а потерявшие свою генетическую память и знания своих предков – люди белой расы, с открытым ртом ловят каждое слово этих в кавычках великих учителей, не понимая, что они сами на генетическом уровне являются носителями истинных возможностей, которые даже и не снились этим великим учителям Востока. Грусть и возмущение просто наполняют душу, когда видишь такое слепое преклонение всему ненашенскому, особенно если это пришло с великого Востока. Жалко мне таких людей, их впустую потраченные усилия из жизни. А еще больше мне их жаль за их фанатичную слепоту и нежелание слушать голос разума. И все только потому, что им пообещали решение всех проблем и манной небесной. Сколько раз уже официальная церковь объявляла конец света, а он все не наступал и не наступал, а его все передвигали и передвигали, но никто не задал один важный вопрос. Если признанные пророки от имени Господа Бога объявляли конец света, а он не наступал, то либо пророк никуда не годный, либо тот, кто выдает себя за Господа Бога, просто дурит и пророка, и всех тех, кто этого пророка слушает. Но никто не задает подобного вопроса и продолжает верить священникам, великим гуру, хотя никто никогда не получает обещанного, особенно верующие, которые далеко не все после смерти попадают в рай, но не могут они вернуться и рассказать об этом другим, и идут на исповедь к священникам, каются в совершенных ими грехах, и получают прощение из рук этих священников, которые прощают грешников от имени Христа, и несут после великого облегчения дары великие и не очень в церковь, и никто не спросит, кто дал священникам право прощать грехи от имени Христа. А если бы спросили, то получили бы буквальный ответ, что они слуги его, и что он своей жертвою искупил все грехи человеческие до окончания веков. Но если он искупил своей жертвой все грехи человеческие, то ему не нужны никакие дары от грешников, а значит нужны эти дары священникам, которые присвоили себе право вещать от его имени, если бы они действительно в него верили, то побоялись бы взять на себя такой грех. А нет, не боятся и прощают грехи преступникам, руки которых по в крови человеческой и которые наживаются на людских страданиях. И стоят такие люди на самых почетных местах в церквях, так как жертвуют они из награбленного жалкие крохи этой самой церкви. И благословляют их священники самых высоких рангов на дела великие, ограбления страны и народа эту страну населяющего. И чем больше такие верующие им отстегивают, тем больше их восхваляют в церквях. И скажут священники в ответ на такой вопрос, что главное не совершить грех, а покаяться в своем грехе и что человек уже рождается грешным, и что вообще главное для верующего – каяться, даже если человек ничего не совершал, то он грешен в мыслях. А если человек не грешен, то это его гордыня обуяло, ибо не хочет покаяться в своих грехах. Другими словами, грешите как можно больше и чаще. Главное, не забывайте покаяться в своих грехах, за которые уже заочно, наперед, заплатил своей жизнью Иисус Христос. Грешите и спешите каяться – но при этом не забывайте жертвовать часть награбленного на святую церковь, и чем больше, тем лучше. Аналогично предлагают и всевозможные гуру восточного разлива, которые говорят несколько другие слова, но суть остается все той же. Но и это было бы еще как-то простительно, если бы люди получали то, что им обещают. Но ведь от того, что тот или иной человек пожертвовал церкви или гуру деньги, его реальные грехи никуда не исчезнут вне зависимости от того, сколько человек пожертвовал. И работают все священники и великие гуру на темную сторону, на дьявола, так как вместо того, чтобы уберегать человека от неправильных и преступных действий, которые одни называют грехом, а другие – плохой кармой, они только подталкивают человека к совершению этого, объясняя, что главное не грех, а покаяние, ибо покаяние списывает все грехи, за все заплачено, все схвачено – Главное предъявить счет к оплате через покаяние. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.